Есть какие-то вопросы, может? Угу. А какие недостатки у оп оптоволоконного кабеля? У оптоволоконного? Ну, собственно, тоже с... довольно-довольно дорогостоящий был, особенно почему-то одному давай, дороже. Вот. И, собственно, тоже длина сегмента. То есть, возможно, когда-нибудь будет кабеля, когда не придется ставить никаких повторителей, которые можно будет неограниченную длину. Ну, пока что из всех он самый оптимальный, поддерживает максимальную скорость передачи, поддерживает максимальную длину сегмента. Еще есть какие-то вопросы? Кого-то? Нет? Тогда спасибо за внимание.